Привет, с вами Виктория. Сегодня готовим салат. Рецепт салата очень простой и быстрый. Подойдет салатик как на каждый день, так и на праздничный стол. Все зависит от того, как вы его оформите. Кстати, салатик у нас будет без майонеза. Все очень вкусно и полезно. Сначала нарезаю 150 грамм отваренной свеклы. Варить для приготовления этого салатика, кроме свеклы, ничего не нужно. Количество всех ингредиентов можно регулировать по вкусу. Я беру всего примерно по 150 грамм. Собирать салат я буду в салатнице. В салатницу выкладываем нарезанную свеклу. Далее 150 грамм консервированного тунца разминаю вилкой. У меня тунец натуральный, без масла, поэтому я его солю. И добавляю буквально 1 столовую ложечку растительного масла. И перемешиваю. Также для пикантности нам понадобится два маринованных огурчика. Нарезаю их как можно мельче. Добавляю 150 грамм консервированного горошка. Как вариант, вместо консервированного горошка можно добавить красную фасоль, или консервированную кукурузу. Выдавливаю в салат 2 зубчика чеснока. Солю. Перчу. Соль, перец добавляем по вкусу. Заправляю растительным маслом. У меня здесь смесь разных масел. Оливковое, растительное. Все перемешиваем. Можно салатик оставить так. В салатнице я же его выложу порционно и украшу. Укладываем салатик. Стаканы, бокалы, креманки, красивые формочки. Украшаем зеленью и подаем к столу. Всем желаю приятного аппетита, прекрасных праздников. Пишите мне ваши комментарии, не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.